Всем привет, дорогие друзья! В этом видео будет несколько раздач, все они легкие. Начнем с биржи Binance. У кого нет аккаунта, пройдите регистрацию, верифицируйте свой аккаунт. Открываем Google форму, заполняем данные, включая ваш UID от Binance. И отвечаем на вопросы и ответы. Я продублирую в описании под видео. Платят NFT. Начало 19 вчера, завершение 23 июля. Следующие раздачи у нас идут. Два клейма, оплата комиссии небольшая, 53 центов в BNB и 27 центов, тоже в BNB. Листаем вниз, жмем Airdrop, привязка, MetaMask, оплата комиссии, монет сразу поступает на баланс. То же самое, Клайм Airdrop, привязка, MetaMask, оплата комиссии, токены сразу на балансе. Реферальная ссылка здесь. Копируем адрес. Вставляем. Жмем. Генерация. Копируем. Делимся с друзьями. Здесь кнопка реферал. Помните мы с вами участвовали в одном из клеймов. Оплата комиссии была 11 центов. Раздавали один токен. А за... 0.01 BNB можно было взять 100 монет. Сейчас эти 100 монет стоят в районе 30 долларов. Токен торгуется. Кнопка у меня не активна, потому что баланс нулевой. Я вчера продал 5 монет. У меня вышла вот эта сумма BNB. Комиссия была 11 центов. Я получил 3 доллара. Плюс есть А если бы купил 100 монет, 200 монет, то сейчас бы был в большом плюсе. Увеличил в 10 раз вложенную сумму. Ну, кто знал. Это я вам показываю в доказательство того, что все-таки клеймы тоже стреляют. Вспомните монета EUFI. Цена ее выросла до 1 доллара. Раздавали 5 монет за комиссию в 12 центов BNB вот вам второй уже пример по монетам докбосс еще какие то токены там продлили на, на один месяц из за того что они хотят продать больше токенов перед запуском торгов посмотрим если сейчас они не запустятся Будем считать, что соскамились. И напоследок у нас идет Baby Раздают свои токены через Telegram-бот на сумму 25 долларов. Завершение завтра, распределение 25 июля. Стартуем бот. Жмем Join Airdrop. Появляется задание. Подписка на Twitter. Ретвит. Лайк. Like, я ретвитнул со своим комментарием и тегами трех друзей. Добавил вверху и внизу. Подписка на 2 телеграм. В боте жмем контину после выполнения. Join Указываем ссылку на ретвит. Адрес вашего эфир кошелька. Ой, не эфир кошелька. А Binance Smart Chain. Если пользуетесь MetaMask, то тут без разницы он один и тот же. Бот выдает вам